Раз, два, с, и там третий прыгает. Ну, вроде всех притащил. Надеюсь, сейчас она против не будет. К -к -к Кать, я вот все всех притащил, их тр трое, как я и говорил, как ты и пр просила. Нет, это не то. Да в смысле не то, но, но их же трое, трое. Я обещал троих, обещал. Ты хочешь тройняшек? Водьте тройняшки, три зайчика. Я тебе говорю, это не то. Это не то. Она, она говорит, это не, не то. Все, тогда ладно, оставайтесь здесь. Сейчас притащу тебе то, что будет то. Ага. Раз, два, три. Ну, в, ну вроде все правильно, вроде опять не ошибся. Кать! Трое! Вот. Тут тоже тр тройняшки. Ты чё творишь, а? Отпусти бедных осликов на волю. Ты вообще уже совсем кукуха двинулся. Ну-ка быстро на волю их. У нас у вот так свой есть. Но это не то. Ну ты совсем что ли? Это не то. Зайчики не то. Ослы не то. А, а чё тебе то-то-то будет? Ладно, сейчас тебе притащу такое. Офигеешь просто. Давайте... Я, я, ярики, сухопутки, только в воду не прыгайте, сюд, сюд, на, на корабль, сюд, сюда, вот там один, а, два, ста, ну они где-то под кораблем плавают, я их троих при, притащил на палатке, они где-то здесь рядом, вот один Господи, да что ж ты с животным миром-то делаешь, куда нам этих ослов, куда зайцев, а, а ярики-то нам зачем у нас свои тут плавают, иди их на место всех отводи, ну что ты творишь? Так ты сама хочешь тройняшек? Ты мне всем мозг вот этот проела! Тройняшки, тройняшки, тройки. Ну просто кто-то кто смотрел предыдущую серию, тот как бы знает то, что я там ну, трезубец один выбил. А кто-то, Катя рассказал то, что я трезубец выбил. Я хотел это в тайне сохранить, а Катя это узнала. Поэтому я сейчас ей вот эти животных и притаскиваю, но ей ничего не нравится. Если ты так сильно не понимаешь, что происходит, я тебе сейчас объясню. Ты обещал мне свадьбу и троих детей. Давай! Выполняй, быстро! Прямо сейчас! Так я это говорил! Когда 10 миллионов подписчиков нас набирается, тогда и будет свадьба, дети. Это когда я желание при вот этом три, при три загадывал. 10 миллионов есть? Нет, вот когда будет, тогда и я. И тогда я подумаю. Так это же надо, надо попросить срочно всех подписаться, кто не подписан. И тогда быстро уже наберется 10 миллионов. Ну, так я, я быстро я, я, я, Ну так если кто-то хочет тройняшек из свадьбы, ну, 10 миллионов тогда получается. А сейчас пошли в баню. Куда? В баню, говорю, за мной, быстро. Давай, а чё? Бегом, бегом, без лишних вопросов, жду тебя в бане. Ты чё, так резко попариться, что ли, захотела, или что не понимаю? Сейчас тихо, вообще тихо, чтобы никто не услышал, тихо. Но ты же понимаешь, что дошло все слишком далеко. Никакой свадьбы, никаких трех детей. Я, я очень сильно хочу 10 миллионов подписчиков на твоем канале, но не вот это вот то, что ты загадал. Поэтому. Давай как-то, я не знаю, что-то придумать надо, а? Ну. Здесь ну, меня никто не слышит. Ну, тебя никто не слышит, кроме вот э, тот, кто. Э, э, э. Тебя все слышат! Я же ролик записываю! Ты, ты, ты, ты что делаешь? Да, блин, все хватит, блин, это все шуточки! Вот эти вот минуточки! Ну выпал, трезубицы, выпал, что сидеть, пердеть, стоять вот это, ну с кем не бывает, ну кого-то трезубцы выпадают, кто-то тройняшек рожает, ну вот и, и, и, и все, сколько ты детей хочешь? Д это не важно, это, это не... все равно еще не скоро. Это, не, это не скоро, и это не важно, В первую очередь 10 миллионов, а потом уже дети. Э -э перестань это говорить. Фигня же Фигня настоящая А, а чё фигня-то? Все нормально, красиво стоят Красиво, но мало И как-то неплохо работают нам, нам же свечи нужны В новой версии Майнкрафта же свечи добавили А для того, чтобы свечи делать, надо соты пчелиные У нас есть с тобой пчелиные соты? Есть, вот смотри, вон там выросли соты Вот тут уже можно собирать Ну хочешь, я еще тебе улей поставлю Вот сюда продолжим Ну соберем мы сейчас, ладно, здесь у меня вот ножницы Соберем мы сейчас вот эти соты, где ножницы выпали Вот, соберем мы сейчас одну соту Вторую соту Третью и четвертую. А для каждой свечи в Майнкрафте по одной соте нужны. Где, где мы их еще брать будем? Пчел-то нет? Они все куда-то разлетелись. А, как это нет? Они же вот тут у нас летали. Ну, то есть, как бы, ну вот, я видела пару пчел здесь где-то были. Бесполезно. Если мы хотим крафтить свечи в новой версии Майнкрафта... Подожди, а меди... Окисление, меди же в новой версии. Для окисления тоже нужны вот эти соты, чтобы сохранять окисление. Где мы их те возьмем, если пчел нет? А, а знаешь, почему пчел нет? Пошли, я тебе покажу. Я тебе сейчас покажу. Где все пчелы? Давай! Сюда за мной. На второй этаж нашей конюшки Это место они почему-то любят больше всего на свете. Иди вот сюда. Вот. Ну-ка, ну-ка, смотри. Я в душе не чаю, почему они все туда забиваются, но они всегда здесь находятся. Вот и вот и почему. Так, ну слушай, это личная жизнь пчел. Они сами решают, где им быть. Значит, им нужно построить улей тут, раз им там не нравится. Так самое главное это то, чтобы они работали, трудились, мед нам приносили. Давай на крышу заберемся. Давай вот сюда. А что они делают? А что они делают? Они нифига не делают! Потому что. Опа! Потому что они всегда в один блок, почему-то. Вот, смотри, они обратно туда хотят забить. Я не знаю, почему им нравится так вот эта конюшня. Может, они пчелы лошади или что? Ну вот так ты воспитал своих пчел, молодец. Я их вообще не воспитывал. Поэтому я тебе предлагаю сделать нормальную, бесконечную ферму, конюшню для пчел, чтобы они там работали круглые сутки и приносили, и приносили нам кучу меда и пчелиных сот. А не вот это вот все, что они сейчас делают. Как давно мы с тобой не занимались бесконечными фермами? Слушай. Ну так давай, я тебе готова помочь хоть прям сейчас. Еловые бревна, потом тиракоту, потом еловые доски, потом стекла, двери, и в конце самое главное для фундамента кирпичи. Вот давай собирай и пойдем выбирать место, где будем строить нашу ферму для пчел. А, а кирпичи каменные или какие? Кирпичные! Кирпичные кирпичи обычные, которые красные! Ну они такие серые, из камня, кирпичные, без кирпичи кирпич! Это они? Красный кирпич, который из кирпича, который красный! А, то есть надо красный краситель добавить или как-то покрасить? Нет, надо кирпичи сделать или, или чё? Да в Майнкрафте нет кирпичи, как обычно они бывают, как настройки там стоят. Так, такого нет в Майнкрафте. Ты чё? Ты че до сих пор не знаешь, как кирпичи, что ли, крафтятся? Так погоди, погоди, все, что я знаю, это благодаря тебе. Так что тут у тебя вопросики, как бы почему не научил меня кирпичи делать, а? Откуда я мог знать, что ты настолько ну нубасишься, а то. Так бери лопату, пошли за кирпичами! Лопату для кирпичей! Слушай, ты сегодня точно выспался, а? Иди за мной сюда! Ну ты самая! Я... -а -а -а! Здрасте, зрительная чистая сила! Ты самое главное. Смотри, если увидишь где-то их здесь, сразу кричи. А, так... Кирпичи в воде? Ну не так серьезно? Ники, не... иди сюда, иди сюда, спускайся. Не кирпичи, ну кирпичи же как бы из чего-то должны крафтиться. Вот, смотри, глина, вот. Ее мы добываем, только у тебя лопата твоя странная на шелковое касание вот блоки добывает. А так нам вот эти блоки нужны. Вот, глиняные блоки. Потом в печку их добавляем, из них получаются кирпичи. А уже из кирпичей мы делаем кирпичные блоки. Все просто. Как многого я не знала до сегодняшнего дня. Слушай, вот из тебя учитель, конечно, такой себе. А давай ты умничать там не будешь. А, я откуда мог знать, потому что ты такие банальные вещи не знаешь, как, как крафт кирпичей. Давай, давай, давай. Ну, ну я тебя толкаю. Давай, бли, ближе к Атуда. Вот тут, вот туда. Вот, вот, вот, вот, вот. Почему вот, вот, вот. <нужно> мистер Крипер на воде плавает? Что сегодня за день открытий в Майнкрафте происходит, а? Это вот как оно происходит Просто из глины получается кирпич Слушай, это да ты реальный вот учитель Тот еще, даже не научил меня Обычные кирпичи делать А ты что, спрашивала что ли, чтобы я тебя учил? Ну я откуда это мог знать, а? Вот. А, то есть ты сам не знал Так это с этой, с этой всей грядости вылишь 26 кирпичей. Так, там, нам нифига себе сколько. Так, ладно, все остальные ресурсы бери и потопали вот в эту сторону. Я уже примерно знаю, где мы с тобой будем строить вот эту пчелиную ферму. <музык> ну вот, вот, вот здесь. Вот это же фигня ненужная, нам как бы не нужна, получается. У нас же есть свой личный портал на корабле, вот там он находится. А вот это...